Когда собственным личным опытом мы начинаем наполнять первооснову, любую первооснову, а напомню, что первооснова заполняется только новым опытом, мы уже договорились, что копии мы не пишем. А это значит, что всякий раз мы постигаем что-то новое, чего мы раньше не знали. А мы еще с первого курса с вами, коллеги, знаем это правило. Оно золотое и сейчас нам хорошо поможет. То, что мы постигаем первый раз, всегда сложнее, чем то, что делаем второй раз. Да, вспоминаем самый первый курс упражнение почти то же самое упражнение, которое мы делали в первый день занятий, и повторили его на второй день занятий, На второй день уже так, ну, английский я уже знаю, ну, та же самая песня. Но как только мы добавляем, добавляем туда какую-то новую информационную компоненту, ой, мамочки, опять сложно, опять трудно, опять все болит, хотя всего лишь одну компоненту давай. Так оно все было, я думаю, что никого еще... Это сознание из памяти не стерло. Вот Это должно быть очень пока свежо в воспоминаниях, я надеюсь. И вот наверняка, проходя через слои при заполнении первоосновы традиции, вы непременно с этим столкнулись. Там, где было вам сложно, там вы брали опыт, причем опыт лично очевидный, как печатание на машинке, которое оказывается... Надо знать не только расположение клавиатуры, но и знать, с какой силой бить по клавишам, какой выставлять интервал, грамотность русского языка, боги, какое количество навыков, оказывается, надо знать, чтобы напечатать три слова на этой чертовой печатной машинке. И как все становится проще, когда мы поднимаемся на уровень уже цивилизованного пространства, где программа сложна и предлагает нам разнообразнейшие алгоритмы упрощения реальности. И все. И в этот момент моментально стало просто. Уже все уже традиция, ой, она уже вот она привычная, родная, уже не такая мерзопакостно тяжелая, -то, она уже не так обременяет. Так вот, коллеги, здесь все наоборот, здесь все наоборот, там, где было вам сложно на этом уровне, традиция наполнялась сложно, это и есть самое ценное, что вы получили от этого, потому что там, где было вам просто, она просто вас накрыла, захватила колпачком и сказала, ладно, не парься, все уже придумано что ты мучаешься, изобретаешь свое колесо. Все уже изобретено, бери, пользуйся, экономь время. И тут, коллеги, произошла удивительнейшая метаморфоза сознания. Оно вспомнило о том, это при условии, что оно расслабилось, оно вспомнило о том, что на самом деле время, которое высвобождается на получение нового опыта, это очень тяжелая и обременительная нагрузка. Особенно, когда алгоритмов свободы нет, и ты не знаешь, куда это время девать. Я думаю, что каждый когда-то переживал вот это вот состояние, когда у вас вдруг появилось свободное время. И первая эйфория, ура, не надо никуда вставать, можно лежать, не лежать, вот купить, не пить, можно гулять, можно не гулять, ой, а что же делать Да, пить или не пить, гулять или не гулять, Но это же кошмар, это вот выбор, это же ужасно, это вот, вот ничего хуже, чем возможность выбора. И через некоторое время вы начали судорожно искать того, кто вам подскажет, как правильно потратить время, потому что у вас нет этих алгоритмов. Человек очень хочет быть богатым. Например, чертовски с временем, давайте на деньгах разберем оно как-то поближе к сердцу. Обычно. У человека, человек хочет быть богатым. У него вот мечта, но ну мечта у него есть. Да? И вдруг... Мечта начинает воплощаться, он действительно много работал, он много вкалывал, нарабатывая себе личный алгоритм успеха. Вот у него уже первооснова добро вот как-то сформировано, да? вот он уже знает, как надо поступать, чтобы добиваться результата. И он такие добивается. И вот у него появляется сначала удовлетворение насущных проблем, а потом страшное дело сказать излишек. И вот тут начинается мука. Точно так же, как и с лишним временем. Человек не знает, куда поддевать этот излишек, и через некоторое время, помаявшись в раздумьях, поперечитав весь интернет, все страшные истории о том, как грабят или не грабят, как мошенники надувают, да, и какое криптовалюта оказывается на самом деле зло, потому что это пузырь, он сейчас вот лопнет, вообще все потеряешь, да, а алгоритмов-то держания нет. И вот промаявшись этим, с этим излишком некоторое время, человек несет его туда, кто легко понимает, как распорядиться деньгами и как их сберечь. Он несет его в банк и укладывает на депозит, и, выйдя из этого банка с этим депозитным договором, Дикое облегчение внутри самого себя, дичайшее облегчение снялась, это проблема. Я избавился и от проблемы, и от излишка, и вроде бы как лицо не потерял, у меня вон вклад. С абсолютной уверенностью, что это правильное решение, потому что оно уже будет сбережено и вроде бы как даже с прибытком, и вроде бы как даже с какой-то добавкой там, в конце сезона ему это дело выделить успокоение сознания, что он избавился от этой обременительной необходимости придумывать новые, нарабатывать новые алгоритмы, теперь уже не как заработать, а как освоить, как сохранить, как приумножить. Мука смертная это то же самое, что и со временем, куда деть свободное время, как тот вкладчик, который почему-то ошибочно уверен, что банк выполнит свой договор. Обязательно. Вот в лепешку расшибется, все продаст, кризис переживет, но выполнит. Конкретно для тебя выполнит непременно. Он может даже не знать, кому этот банк принадлежит, сколько у него долгов, какой у него платежный баланс. Много ли руководитель банка уже вывел через офшоры, не будет даже думать на это, потому что это опять голову ломать и опять переживать. Потом, когда, естественно, логично все это дело превращается в пыль, а оно не может не превратиться в пыль, точно так же происходит и со временем. Потом начинаются какие-то претензии к эгрегорам, которые взяли твое время, обещая, что они точно знают, как его правильно надо потратить, что вот это вложение непременно даст тебе что-то. Славу среди людей, например, да, почеты и уважения. Мы в советское время ходили на субботники и даже в народной дружине как-то там выступали. То есть работали на общее дело, потом грамоты получали. То есть это вложение своего личного времени в общественные задачи. То же самый банковский вклад под весьма сомнительные проценты взамен получили грамоту. Полезное дело. Ну ладно, советское время ушло в прошлое, осталось в виде опыта. Возьмем и теории сегодняшнего дня. У тебя появилось свободное время, Тут появляется некая религиозная субстанция, которая говорит, ну так давай, будет тебе за это вечное спасение. Тот же дивиденд, весьма, кстати говоря, сомнительный, точно так же, как и вклад в банки, тоже пшикнет в любой момент и скажет, ну ничего, ну не смогла я, не смогла. Все то же самое. Деньги точно такой же капитал, как и время, просто деньги могут быть вещественными, могут быть не вещественными. Но опять же, они принадлежат вам, это ресурс, и время, и деньги. Ставить знак равно между ними не надо, но это категория одного порядка, если мы рассматриваем их как капитал, если мы рассматриваем их как ресурс. Традиция. Сложная традиция, особо сложная традиция говорит, ну что ты мучаешься с этим рингтоном. Ну, вот все уже изобретено. Ты сэкономил время, ты обязательно его мне отдашь. Причем я уже такая мудрая традиция, я тебя, из тебя это время изыму даже так, что ты не заметишь. Ты просто зависнешь на полтора часа в телевизор и даже не заметишь, как они пройдут. Ты просто воткнешься эмоционально в эту историю там, с отравлениями, с бомбежками, там, еще с чем-нибудь, еще с каким-нибудь адюльтером полудохлым на другой стороне, и будешь на эту тему включаться. Если не эмоционально, то по крайней мере временно. Оно у тебя изымет это время. И, и... Вроде бы, как по окончанию этого процесса ты будешь чувствовать себя невероятно свободным, как будто облегчение, действительно реальное облегчение. Не надо больше думать о том, что у тебя появился избыточный капитал, который надо куда-то направлять. А чтобы его направить, нужно иметь механизмы направления, понимание, зачем направить, куда направить. Почему эгрегориальная система так не любит людей, которые ценят свою свободу, которые не дают им вот так вот двусмысленно извлекать излишки из человеческого разума, из его пространства каузала, излишки времени, не любят и всячески стараются пресечь их свобода любви. Происходит это исключительно потому, что они связаны связаны друг с другом, там рука руку моет. Точно так же, как банкир, который изъял у вас излишки денег, смог это сделать только лишь потому, что он уверен, что ему за это ничего не будет. Вам тоже ничего не будет, в том числе и денег. Но и ему за это ничего не будет. Так работает эгрегориальная система. Она работает на беспечности, на неинформированности, на желание передать ресурс свой в чьи-нибудь управление только ради того, чтобы не, не было нужды испытывать вот ту самую тяжесть, которую испытали вы, набирая опыт на уже известных пространствах. И на одно простое действие у вас затрачивается огромнейшее количество энергии настолько, что просто вот, ну, ну, вспотеть. На простом действии которая раньше за вас выполняла эгрегориальная система. И вы настолько к этому привыкли, что просто разучились писать ручкой, разучились вставать без будильника, разучились ходить разными дорогами, разучились различать традиции по ключевому фактору, вы разучились делать много того, чего в детстве мы делали превосходно. Погружение в Первооснову Свободы это свойство вам вернет. И почему я об этом так долго рассказываю? Потому что погружение в Первооснову Свободы, в отличие от Первоосновы Традиции, свяжет вас вот с этим состоянием первого опыта, практически вы будете испытывать каждую секунду времени. Потому что Первооснова Свободы вами заполнялось, ну дай бог, лет до пяти, где-то так, ну, в общем, пока первый раз не выдрали или не придавили хорошо да, за эту самую свободу. То есть до первого внушительного наказания, которое закрыло эту первооснову, пока ну, там, гормональный выброс не вымешив эту пробу. Да, обычно в молодости на гормонах вот это вот хорошо получается. Либо какой-то стресс колоссальный, который также срабатывает именно вот таким резким выбросом адреналина, он тоже вышибает вот эту вот пробку. Но если такое было нечасто, то пробка, она восстанавливается. Да? И это очень такой, даже не пробка, а такой фильтр, через который традиция просеивает. Информацию о механизмах свободы, которыми сама владеет, очень-очень дозирована. Очень -очень и в большую степень эти механизмы получит тот, кто находится ближе к ядру эгрегора, потому что он должен знать эти механизмы, значит, соответственно, он их и впитает. Но вместе с этим он подцепит из себя вирус, вирус долга. Когда он будет выходить сознание, человек из этого эгрегора, эгрегор изымет из него и то, что положил в первооснову свободы, разрешил положить, и то, что положил же в первооснову традиция, полностью обнуляя его бытийную массу, еще и с процентами, еще и личное, да заберет. Поэтому состояние все как в первый раз, при прикосновении к первооснове свободы это естественное состояние, более того, оно очень важное состояние, которое вы должны будете даже держать искусственно. Потому что в тот момент, когда вы вдруг почувствовали, особенно на верхних уровнях, что ой, все, в тяжесть свалилась, вроде как вам стало полегче. Вот, вот она свобода, свобода я хочу и выхожу во двор. Так вот это не свобода. Это говорит как раз о том, что свобода в этот момент кончилась, что эгрегор накрыл вашу первооснову, накрыл ваше сознание, изолировал вас от пространства. На самом деле вы сейчас находитесь в полном вакууме, там, где нет абсолютно никакой информации. И в этом состоянии он начнет подгружать вам информацию о том, что такое свобода с его точки зрения. И ваша задача просто любыми возможными способами на голову встаньте. Начните делать действия совершенно нетрадиционные. То есть как только вы почувствовали, что вам стало хорошо и свободно, вы должны усилием воли сделать так, что вам будет сложно и тяжело. Отжимайтесь, приседайте, стойте на голове, ешьте острый перец стручками. все что угодно делайте, только снимите это состояние ложной благости с себя. Если кто-то из вас когда-то профессионально занимался спортом, то вот это состояние очень близко будет к тому, как вы начинали когда-то свои тренировки. Да, вот когда вы начинали так, серьезные тренировки, не просто физкультура, а действительно серьезные тренировки на результат. Когда первое время было очень тяжело. Очень тяжело. Но Подсознание каждый день через некоторое время начало гнать вас в спортзал вот за этой тяжестью, потому что вместе с этой тяжестью вырабатывается такой гормон, который называется эндорфин, гормон счастья и гормон радости. Вот они параллельно идут, и через некоторое время вы почувствуете, что вы без этой тяжести уже жить не можете, потому что эндорфины вырабатываются вот именно на таком нагреве. И это ваше спасение, это ваше спасение и защита, когда вас на... любой эгрегор накроет колпаком вот этой самой благости, эндорфины, конечно, вырабатываться перестанут и тяжесть, соответственно, пропадет. И ваше сознание моментально просигнализирует вам: я, конечно, сейчас расслаблен, но у меня дикий гормональный голод, у меня дичайший гормональный голод. А его пропустить невозможно, потому что он отразится как раз на той сфере, которая вам принадлежит в большей степени на уровне физики и на уровне эфирки. Там, даже не на эмоциях, эмоций здесь не будет, начнется ломка, физическая ломка, как у наркомана, без эндорфинов. И это будет заставлять вас из этого пространства вакуума выпрыгивать опять за этой самой тяжестью, за ноющими мышцами, за красными от бессонницы глазами, от вывернутыми наизнанку от ничего не понимания мозгами. Но при этом вы будете испытывать дикое счастье наполнение этой первоосновой. И все это будет происходить до тех пор, пока она с традицией не уравновесится абсолютно. А это будет уже, как говорят, Сказочники – совсем другая история. Вот тогда первоосновы добра и первоосновы зла будет для нас открываться так, как мы этого хотим, а не так, как велит нам традиция. Поэтому традиция, какая бы прекрасная она ни была, ее вот этим вот тяжелейшим наполнением первоосновы свободы нужно будет нивелировать, нивелировать в ее доминанте. Она должна стать ровно такой же как и любая другая первооснова по силе власти, по силе воздействия.